Всем здравствуйте! Приехал вот на такую полянку. Копали мы ее однажды с Александром Удрявой головой. Да железо, тут техника видимо ремонтировалась. Выкопали мы отсюда килограмм наверное 400 металла. Тут по краю это кровь идет. И железо много туда было накидано. По полянке мы особо не нашли. Трава была повыше, мне кажется, тогда, это года три наверное, назад 2 было. В общем, не всю мы ее исследовали. Так вот тут. Вот. Приехал я один. У Александра возможности не оказалось. Компанию мне составить. Сейчас пару часиков тут побегаю, погляжу. Потом еще, я думаю, вдвоем мы сюда приедем. Склады, сокровища. Здесь, я думаю, я не найду. Но металл в большом количестве тоже бы неплохое. Неплохое бы дело было найти. И неплохая бы сумма денежек могла получиться. Надо вот этот аппарат месяца за три бы вернуть стоимость его. Ну, как-то вот так вот. что будет интересно. Я, конечно, включусь. Тут может выйти козлик такой неплохой, рогатый. Я тут на коне проезжал. Дня 3-4 назад ловушки смотрел, наверное. Спугнул его там, за лесом еще полянка. В полянке. Рожки были наполовину лохматые еще. Ну, довольно такого нормальненького размера. Ну все, пошел искать. Время одиннадцатый час уже. Вот такие у меня, в общем, находки. Железо как-то довольно увесистое Не знаю, конечно, сколько. Ну, килограмм 50. Я думаю, в районе этого есть. Сейчас гружусь и поеду домой. Ну, вот еще раз 20 по столько. И нормально. Глядишь и на монок потом хватит Когда гон у косули начнется Ну как-то вот так вот Обошел я в общем ну, Примерно половину этой полянки И вот сюда вправо По рву не ходил Мы тогда с прошлым моим металлоискателем там проходили Можно конечно еще что-то найти но маловероятно, но вторую часть полянки тоже надо исследовать на днях. Ну как-то вот так вот. Всем пока. Всем здравствуйте. Проверяем с вороном ловушки едем. Вон козочка вроде ходит. Хоть поглядеть. Одна не одна. А ехал я с вороном вот через поляну сюда. Ветер дует вот так вот, то есть ветер вот мне сейчас левое ухо дует, запах от нас прошел, она нас не почуяла, это к тому насколько по ветру зверь реагирует, может она конечно и реагировала раньше, но не слышала нас и не видела поэтому успокоилась а может все таки дождь все таки сыграл сейчас роль она настораживается маленьких никого головок не видать июнь месяц полностью выленившая Дожди были у нас дня 4, наверно, сейчас сразу за 20 градусов парит все, сейчас понаблюдаю за ней, нет ветер начинает на нее накручивать вроде, нет пошла, трава высокая не видно, а есть у меня нет. вроде так что-то там виднеется вот сзади у меня живот у нее все-таки варен ну, стоит сзади там поутов долбит топает слышно я, она его сейчас заметила сзади у меня правое плечо стоит судя по времени 10 часов утра и она пасется то есть подозрение что все-таки у нее должно быть козлята ладно убежала едем дальше еще у меня две ловушки осталось